А ну, что там с деньгами, когда будут у меня деньги? А я приеду, заживем, мамулечка. Если не приеду, даже Путин семь миллионов оплачивает, сказал. Мне М -м -м. сейчас надо рассчитаться, блин. У нас сковородки тут новые, вся херня новая. Ну, вези домой, поедешь. Ноутбук планшет и вещи тут. Такие на костюм тут, еще такой костюм. Все. А ты набрал, что, набрал, ли? Ну конечно. Ноутбук асус нормальный, как у вас, только новый, хороший. Да? Да, охуйтельный. Ноутбук он положил. Да, в машине он лежит у меня упакованный, все, он уже запечатан, я его не, даже не трогал. Планшет тоже в нем лежит в чехле. Получится а где, ну, где магазин зашел, взял мам. Опять телефон тебе какой-нибудь не сделал. Да, ну мам нахер они андроиды всякие конченые. Я не знаю, как ружье спрятать. Там вертикалка есть. А ну, стоит больше двух ну, сто тысяч берет-то. Ну, как в БМП. Что с каждой БМП будет проверять на платформе? Ну, конечно. Все, что мне нужно, ну, я. Слушай, спрят... спрятал, блядь, но скажу мое это чье. Я, я так скажу, если найдут, скажу мо с собой вес.